Причин возникновения гиперпигментации действительно очень много. Мы всегда стараемся выявить причину, чтобы устранить, так скажем, уже эстетический эффект и подойти системно к данному вопросу. У нас есть прекрасный аппарат, с помощью которого можно диагностировать глубину залегания пигмента, характер возникновения пигмента, а также посмотреть на сосудистый рисунок. Мы всегда системно подходим к лечению гиперпигментации. Для начала мы выявляем причину возникновения гиперпигментации, а также подбираем соответствующий план лечения. В кабинете врача-косметолога это могут быть аппаратные, инъекционные методики, а также даже пилинги. Также очень важным звеном лечения гиперпигментации является использование домашних средств, в составе которых блокаторы и которые помогают нам поддерживать эффект и предотвращать возникновение новой гиперпигментации. И не забываем о защите. Это санблоки, SPF, санскрин, как угодно их можно называть. Имея большой опыт лечения гиперпигментации, я с уверенностью могу утверждать, что нет единой эффективной схемы лечения гиперпигментации. Вот, допустим, сейчас увидите результат лечения с помощью пилинга. Отлично. Очень часто для эффективного и стойкого результата нужно применить более серьезный метод коррекции. Протоколов действительно очень много и методик. Один из моих самых любимых протоколов, сочетанный, это М22 и Мезоксантин. Процедура на аппарате М22 проводится раз в 3-4 недели. Раз в 2 недели мы проводим биорепарацию препаратом Мезоксантин. Мы действительно знаем, как эффективно и безопасно решить данную эстетическую проблему, запись на консультацию.